Это и есть прославленные мушкетеры, что переполошили весь Париж? Простите. Думаете, этого достаточно? Правосудие безжалостно. Господи! Будь он пожирнее, я бы его поджарил. Но, к счастью, вашу судьбу решать мне и только мне. Кто этот юнец? Д'Артаньян, ваше Величество. Три дуэли за три часа с тремя мушкетерами. Месье Атос имеет право убить меня первым, месье Портос вторым, а Рамис последним. Терзости у вас в избытке. Это мое единственное богатство. К вашим услугам мой король. Меня зовут Шарль Д'Артаньян. Я знал вашего отца. Чего вы хотите, только быстро? Я хотел стать мушкетером, сколько себя помню. Вы вступаете в ряды кадета. Бог даст однажды, станете мушкетером. Их все миро Мне казалось, нас четверо. Может, заколишь его? Он невыносим Вражда между нашими людьми нелепа Приструните ваших, и я приструню своих Миледи, были ли сложности? Теперь они все мертвы Этого нельзя допустить Он не виновен Вы подталкиваете меня к войне с протестантами Струлов! И всей Англией Кардинал намерен погубить королеву Кому вы служите, миледи? Возможно, самому дьяволу. Три мушкетера. Д'Артаньян. В кино с 6 апреля.